Token Wallet. безопасный и полезный защищенный мультивалютный кошелек поддерживает несколько цифровых валют легкий мониторинг и управление активами скажи до свидания сложному управлению бэкапами обмен валют можно произвести с помощью всего одной кнопки совершенная технология хранения и передачи шифрования на уровне международного глобального банка программная технология GPI. телекоммуникационные ассоциации используют уникальную систему безопасности и оплаты Кошелек для токенов SCF выпущен в мае 2018 года и признан пользователями по всему миру. В настоящее время количество зарегистрированных пользователей на мировом рынке превысил 1 миллион. Накопительное хранение цифровых активов превысили 100 миллионов долларов США. Инициатором выпуска токенов SCF является Coding Fly Foundation Ltd., CodingFly специализируется на разработке блокчейнов, формировании технологических групп, а также техническом трейдинге и связями с общественностью. Это глобальное мировое сообщество разработчиков блокчейна. CodingFly является лидером в этой сфере. Компания находится в Сингапуре, финансовом банковском центре Юго-Восточной Азии и претендует стать самой большой биржей по цифровому обмену валют. Мы инвестируем цифровую валюту в акции, фьючерсы, облигации, товары. В настоящее время накопленная сумма инвестиций компании превышает 6 миллиардов долларов США и приносит сотни миллионов прибыли своим инвесторам. Команда токенов SCF имеет большой опыт в разработке и управлении инвестициями. Ключевые члены команды имеют большой опыт работы в известных компаниях и финансовых университетах, таких как Apple и Университет Торонто. Многие партнеры участвовали в ранних инвестициях известных блокчейн-проектов, таких как Bitcoin и Ethereum, Команда токенов SCF стала пионером комбинации традиционных финансовых секторов в инвестировании и цифрового управления активами. Компания запустила систему управления активами с помощью искусственного интеллекта SCF AI и заняла первое место на чемпионате, хобби и мировом съезде по количественной торговле. Пользователи SCF Token Wallet могут легко заблокировать свои цифровые активы через встроенную AI-систему управления активами. Активы дают постоянный высокий доход с применением кошелька SCF Token в качестве основного. SCF Token также создает экосистему SCF, включая управление активами, социальную сеть, игры, новости компаний, видео и многое другое. Экосистема насчитывает уже более 1 миллиона участников. Активные пользователи могут получать разные виды наград AirDrop, которые выдаются партнерами SCF-ECO каждый месяц. В феврале 2019 года Zibimega, ведущая мировая биржа по обмену валют, объявил о своих стратегических инвестициях в кошельки токенов SCF. У ZB Mega и SCF Token есть общий взгляд на создание цифровой экосистемы, включающей в себя законную денежную торговлю, обмен валют, торговля без внесения всей суммы сделки, внебиржевые транзакции и инвестиции. В 2019 году SCF Token продолжит завоевывать мировой рынок. Ожидается, что в течение пяти лет SCF Token охватит 32 мировых региона, предоставляя услугу цифрового управления активами. С компанией сотрудничает уже 20 миллионов состоятельных пользователей по всему миру. И эта цифра достигнет больше, чем 1 миллиарда пользователей по всему миру через международную межбанковскую систему. По оценкам, к 2025 году экосистема SCF будет охватывать более одной пятой части населения всего мира. Станет мировым лидером в области цифровых финансов. На протяжении долгого времени мы с кошельком SCF Token Wallet будем надежным стратегическим партнером для вас и добьемся успеха.